Вот какая задача. У нас есть наружный цилиндр, а здесь конус проточен. С этой стороны конус 51, 26, 59, 59, а с этой стороны конус усеченный девяносто 39,99, 39,73. И здесь 39,82. Вот так. 3, нет, тут 40,04. Нам нужно сделать вот такую деталь. Вот такую деталь. Длина 140 мм. Меньшая часть конуса 40. То есть это для вот этих... Для вот этого, для этой части. И большая часть конуса 48,4. Что здесь? С этой стороны будет осуществляться давление, давление, но здесь не будет металла. Поэтому здесь нужно плоский, здесь можно оставить центровочное отверстие. С внутренней стороны можно оставить небольшое центровочное отверстие, небольшое. Вот, туда затечет небольшая часть металла, ну это не будет, не будет так страшно. Ну, лучше, конечно, чтобы здесь не было такого, ну, чтобы здесь не было центровочного сверстия, чтобы чистая поверхность была. Теперь думаем, как мы сделаем этот конус. Что, первое, нам необходимо найти заготовку длиной 140 миллиметров и диаметром ее должен быть 50 ну очевидно что тут 50 и наша задача сделать конус конус длиной 140 миллиметров меньшим диаметром 40 миллиметров 40 миллиметров и большим диаметром 48 и 4 миллиметра попробовали вот эту заготовку но она около 95 миллиметров, она не подходит, хотя диаметр совпадает. Значит, ищем, сейчас ищем хорошую заготовку длиной 140 миллиметров. 142, 145, вот такую. Так, вот у нас заготовка, мы ее не центровали пока. Значит, отрезали с одной стороны, отторцевали. И что? И с второй стороны, с второй стороны заготовочку вот выставили 40 с небольшим там с, не, с небольшим значение 40 53 и вот обрабатываем пытаемся отрезать рядом с риской рядом с риской припуск небольшой там только чистовое торцевание около 0,5-0,8 миллиметра и у нас вот этот размер и у нас вот этот размер 140 с половинкой 140 с половинкой нормально так сейчас под торцуем чуть-чуть это свободный размер 140 без всяких допусков поэтому здесь допускается отклонение до миллиметра Ну вот размер 40 37 40 37 ну, нормально для свободного размера нормально можно конечно еще здесь, это десятки 2 снять нормально так 14-20. Наверное, на этом стоит остановиться. Операция подрезки Турца. Около этого размера 440 миллиметров. Три сотки. Это супер просто. Ну вот мы сделали отверстие, центровочное отверстие центровочным сверлом с одной стороны на полную глубину, а с другой частично, только небольшую наметочку сделали. Теперь что, нам нужно получить, нам нужно получить вот здесь 40 размер, а здесь 48,4, вот. Значит, нам нужно точить конус. Для того, чтобы точить конус, нам необходимо что сделать? Повернуть верхний суппорт, верхний суппорт на какой-то угол. Если мы сделаем вот так, поставим и попробуем значит, точить, то у нас будет цилиндрическая поверхность, а нам нужна коническая поверхность. Значит, мы должны что сделать? Мы должны выставить вот здесь угол заданный, так мы его мы знаем, он равняется, он равняется 3 градуса 25 минут. Так, ну пусть будет это. Будем считать, что это достаточно точные данные. И вот эти 3 градуса 25 минут мы должны поставить вот здесь на, на вот этом лимбе. Вот эти цена деления. Поэтому нужно отдать отдать вот сюда под угол и выставить его верхний суппорт под этот угол 325 и после этого после этого вот такими движениями вот такими движениями значит протачивать каждый раз протачивать этот угол значит наручен только наручной подаче на автоматической подаче не получится правда если здесь поставить ну, какое-то устройство которое бы перемещает тогда можно это сделать а в противном случае это не получится вот поэтому что делаем сейчас находим ключ на очевидно на 17 меня поворачиваем на 325 и пробуем точить но не сразу 325 поставим поставим сначала чуть чуть чуть меньше вот для того чтобы Сначала определиться с вот этим размером, а потом уже будем выставлять более точно, фиксировать заданный угол. Но здесь я ошибся, здесь гайка на 19, давно ключи в руках не держал, надо тренироваться. Вот. И здесь угол я выставил 5 градусов, ну для чего? Для того, чтобы был хоть какой-то запас и было понимание того, как, насколько насколько это точно все это и выполнено поэтому дальше ну пробуем пробуем выставлять и точить И еще при боле. Доточили мы до половины угол у нас уже стоит три с половиной а доточили мы до половины вот э, ну что даже даже либо посчитано неправильно э, кто-то считал неправильно как либо какая-то ошибка ну какая ошибка здесь у нас вы вышла это по углу значит ну на нет вышло. Поэтому, а должно выйти вот здесь на нет вот здесь поэтому кто его знает как он угол этот считал значит сейчас будем пробовать может быть он поставил двойной угол так ну пробуем угол до трех градусов уменьшать потихоньку по это по значит и и потихоньку будем потихоньку будем выводить на на вот этот размер а этот размер у нас 48 и 4 размер расчетный стоял 3 градуса 25 минут значит а по лимбу у нас получился 1 градус на 8 или 9 1 1,8 градуса то есть что-то не вяжется поэтому лучше это дело посмотрим сейчас пересчитаем скорее всего ну ладно. Значит пополам Значит, первую половину сначала длины длины ходового винта В верхней салатки не хватает для того чтобы проточить полностью этот размер Поэтому мы брали частями. Сначала взяли одну часть, проточили, потом вторую. Ну, попеременно все это делалось. Поэтому, скажем, вот поверхность получилась вот, так, вот такая. Сейчас давайте попробуем ее. Какая она, как она выглядит? Ну что, попробуем замерить то, что у нас здесь. То, что у нас здесь вышло. Значит, 39, 45, 46. Значит. Э 39 минус 0,5, значит, мы провалили вот здесь этот размер. Так, будем считать, что он не это не, не принципиальный, потому что. А здесь 48, 27. 48, 25 тоже. Ну, тут свободный размер. Значит, здесь размер минус 0,5. Я думаю, он за это специально каким-то образом. Почему допуск тут поставлен? Непонятно. Значит, вот что важно. Важно, имеет ли деталь, имеет ли деталь. Сейчас как бы ее вот так поставить, вот так, для того чтобы сбоку посмотреть. Но ну, немножко есть эти, значит. Волнистость, это не стал я ее напильниками или чем-то с точки зрения безопасности, лучше этого не делать. Значит, ну вот. Значит, это деталь с внутренним конусом. Так, это как будто бы, значит, прямой конус, да. Ну давайте посмотрим что получается так ну встает туда да сразу не вываливается но почему здесь получается ступенька значит ну скажу только одно небольшой зазор есть но я думаю это не критично отверстие есть это думаю что не критично почему потому что металл, а здесь не будет металл металл будет uh -huh. вот здесь Ну почему э, ну, в крайнем случае, что сделаем? В крайнем случае, еще переточим его до этого, еще немножко сделаем. И сточим, чтобы он заподлицо был. Но это если скажет заказчик. А так не будем ничего делать пока. Будем ждать.